Добрый день, меня зовут Анастасия, более года назад я переехала с семьей в Сочи на постоянное место жительства и решила освоить новую для себя профессию реантора. Устроилась в одной из крупнейших агентств нашего города, но проработав пять месяцев, я не видела результата, это была единственная сделка в сработке, то есть это совсем не то, к чему я стремилась, о чём, ну, чего добивалась. В рекламе, в какой-то ленте я увидела э, ну, какой-то обзор Дарьи Герлеина, в котором она рассказывала, что сейчас нужно работать в новом формате, что нужно использовать ее систему продаж. Я подумала, что надо пробовать, потому что ну, хотела добиться большего. А вот, курс оказался платным на тот момент. Это было немножко проблематично для меня, но, тем не менее, я решила, что надо действовать. И я зашла на него, и уже по прошествии двух недель я поняла, что я сделала правильно. Я получила гораздо больше, чем рассчитывала. То есть сейчас неделя после окончания курса у меня уже две закрытые сделки и четыре открытых. Это, я считаю, отличный результат. Очень благодарна Дарье и Антону, желаем процветания, чтобы все участники этого курса ну, оправдывали свои ожидания, как минимум, и, и пусть все будут здоровы, и сейчас в эпоху пандемии это очень актуально. Хорошего дня!